Первая карта сегодняшнего Best of 3 команда GG Pokerok против команды VUNET в рамках совместного турнира от проекта Sirius и Jennersight Tactics. А в рамках сегодняшнего Best of 3 четверть финального противостояния мы с вами увидим аж целых... Две минимум-карты, это Мираж и Вертиго и в случае равенства по взятым картам мы с вами еще и посмотрим на такую карту, как Ancient Выигрывает у нас коллектив GG Покерок ну и логичнее, наверное, всего, конечно, представить Стей э -э Смотрится адекватнее всего, само собой, начало в обороне, ну, в общем-то, так и происходит GG Покерок начинает обороняться, их состав на сегодня это Double Six, э -э -а, Raise 112, No Reflex а, Нарафлекс. Нарафлекс. Вот так вот, наверное. <laughs> Лернекс и Ратаблок. Команду в Юнет представляют Эрвин. Вот. Юп... Юпа-Юпи. Как правильно читать? Это, в общем, про. Смок, Алекс Рэй и Шон 666. Вот такие вот никнеймы. Ну и вновь хочу пожелать всем, как зрителям, так и... Игрокам, конечно же, всего самого замечательного и хорошего, приятного просмотра, удачи и так далее, и тому подобное. В Юнет бесподобно начинают раунд открытием меда, открытием точки А. Здесь есть, конечно же, игроки обороны, которые могут еще поучаствовать в перестрелке, но все это заканчивается достаточно быстро. Не понеся потерь, команда в Юнет выигрывает пистолетный раунд и GG покерок. Остаются с носом Большое спасибо вам, Кирилл Якушонок За подписочку От души, душевно вам э, в душу Ну а мы продолжаем И, в общем-то, напоминаю вам, что это матч на вылет Проигравшая команда турнир покидает А победители проходят в полуфинал Едем. Едем дальше. Далее мы с вами по всей видимости увидим разыгранный раунд на точку Б. Ну, я не вижу, в общем-то, здесь, конечно, чего-то другого. Но единственное, что я точно могу заметить, это контакты в зигзаге, которые не оказались успешными для коллектива Джиджи Пакирок. Один фраг вроде бы как-то успел рейс залепить. Но один фраг здесь это не самая, конечно, качественная расстановка э, событий. По полочкам. Вот это, да, хлестанул Double Six э, со своего дигла. Но, ну, опять же, этот единственный минус, который сейчас был сделан, не сильно влияет на картину происходящего. Ратаблок перестреливает Алекса Рея, ну и ожидаемо, конечно, погибает прям там же, где и находился. 2-0. Естественно, коллектив GG Покерок проигрывает раунд, так как экономики не было, так как, в общем-то, ребята не стали даже заморачиваться с этим вопросом. И банально все а, произошло, вы сами видели, как? Естественно, с пистиками сложно перестреливать калаши Уж тем более МАК-10 на ближних дистанциях Но сейчас С появлением эмок ФАМАСа и даже снайперской винтовки У команды GG покерок появляются достаточно неплохие шансы Правда, смог! Делает энтри-фраг, однако разменный фраг из... Коннектора тоже прилетает, и это, собственно, для коллектива GG Хорошо, еще один минус от Double Six, это уже второй минус от опорника под коннектором, но, тем не менее, мидл по-прежнему, ну, можно считать условно захваченным игроками атаки, а теперь уж точно можно считать это таковым, потому что благодаря минусу от Юпи, я, наверное, все-таки буду называть его именно так, Пролетел фраг и 2 в три ситуация. Между прочим, атака разменялась не совсем, конечно, грамотно. Но с другой стороны, это опять же атака. Напомню, кто не в курсе, это слабая сторона. И, в общем-то, ничего удивительного в этом пока что лично я не вижу. Ну, в том, что есть какие-то сложности с выходом на различные точки. Произошел визуальный контакт сейчас джангла и... Выхода с ковров, но Рафлекс забирает Алекса рэя и последним остается Юпия. У него есть бомба, есть калаш, он делает минус и попадает под размены. Это третий минус от Дабл и прикольненько, что я могу сказать. Трипл килл на первом же девайсном раунде. Залетает он весьма и весьма грамотно и весьма и весьма красиво. То есть у команды GG покерок... При девайсах проблем, во всяком случае, на данный момент не ожидается. Определенно, они, конечно, могут появляться в перспективе. Атака может трясти своих соперников экономически, и это факт. Даже проигрывая раунды, атака в любом случае может лишить экономики оппонента. Но произойдет это или не произойдет, все, конечно, будет зависеть от действий коллектива GG Pokerok. Важно как можно меньше умирать. Ратаблок! Рассекретил, елки-палки, ран буст, который готовили сейчас игроки коллектива в Юнет. Слишком перемудрили ребята и слишком долго его готовили. Ну, и, как следствие, заплатили за это, к сожалению, жизнями и достаточно важной э, позицией, такой как мидл. Шон забирает Лернекса. И, в общем-то, у нас начинаются здесь какие-то э, качельки. Да, у нас и на миду только что были перестрелки. Теперь еще перестрелки какие-то, в общем-то, под ямы начинаются. То есть точку А, вероятнее всего, будет. Будут а, пытаться прощупать игроки в Юнет. Но если, конечно, им кто-то позволит. Пока что, пока что, GG Покерок совсем не готовы к тому, чтобы к ним кто-то сюда заходил. Юби последний, и перспектив на взятие у него, как и в предыдущем раунде, не так уж и много. Но сейчас у него хотя бы есть побольше в лайфбаре хп-шек. Но, однако, перестрелку вновь, кстати, с дабл-сиксом он... Вновь проигрывает Печально, печально складываются пока что События для Viewnet, Но давайте не будем забывать, что будет вторая половина В которой команды могут отыграться И сделать это Будет, в принципе Не так уж и тяжело Ну, все-таки десятки, да То есть десятые LVL на Face Это как бы уже о многом говорит, да То есть это не ребята, которые первый день В CS играют Поэтому тут, я думаю, просто не будет никому то, что сейчас мы с вами видим, лишь начало предстоящих баталий. А, Нурафлекс, даблкил через смоки. Ответный минус от Алекса Рея. Ну и, естественно, его также хоронят. В общем, выход на точку А получился. Ой, какая хорошая хая от ротоблока прилетела. Минус шон, и раунд заканчивается. Атака сыграла, ну, не сказать, что самый, конечно, свой качественный выход на точку А, учитывая, что он, в общем-то, был частично на экономике э, подвязан, да, потому что, в общем-то, не было девайсов у большинства игроков. Если там даже и был какой-то один девайс, это скорее исключение исправил. Но мне вообще показалось, что их там не было. Я, честно сказать, не обратил внимания, поэтому не буду утверждать. Ну, прокидывается мидл, и в очередном раунде, а если быть точным в раунде, номер 6, команда в Юнет, действие сыграть на миду, но ротоблок! Замечательная позиция в дыму, приносит два минуса, также еще и минус от Рейза, и третий фраг от ротоблока, а здесь четвертый еще гуляет, но... ха ха это снова Юпи. Это снова Юпи, который на этот раз делает два минуса, остается один в два, ну и ситуация, конечно, очень непростая. И, черт возьми, еще одна замечательная хаешка. Команда GG Pokerok. Такие хаешки метают, что я бы рекомендовал им играть не в КС, а в бейсбол. Замечательные броски. Супер. Супер, супер. Все получается пока что у Покерка Складно, ну и ладно. А вот у команды VueNet очередные трудности с экономикой, как вы можете заметить. Закончились денежки на девайсы, и раунд придется сыграть с диглами и одним Текнайном у Эрвина. И пока что Эрвин это, так скажем, вероятнее всего танк в данном раунде, который будет... В числе первых открывать какую-либо позицию Ну, позиция это, собственно говоря, яма Ротоблок, энтри, фраг Вот, опять же, печально И вот здесь попытка отыграть от Эрвина на Текнайне Тоже, увы, тщетная и нерабочая Два последних игрока атаки находятся на миду И их уже, как вы видите по карте Отправляются прессовать достаточно много игроков обороны И даблкил от рейза заканчивает этот раунд со счетом 5-2 Конечно, на карте Мираж крайне важно выигрывать ножевой раунд, чтобы начать за сторону, которая тебе максимально удобно. Удобно, прошу прощения, удобно, конечно же. Ну и давайте, в общем-то, не будем забывать важный факт. Вы спросите, что же это за важный факт, я вам отвечу. Простите, сейчас у вас, возможно, есть небольшие фризики, и это нормальное явление. Я просто сейчас чуть-чуть подсвернул кс-очку. Карту Мираж выбрала команда ViewNet. И вот то, что они сейчас здесь проигрывают, к сожалению, для них же только хуже. Потому что сво... отдавать свой пик это всегда неприятно, потому что в перспективе вы будете играть чужой пик, который выиграть будет еще тяжелее. Но там, конечно, посмотрим. Ирвин! перестреливает дабл Six и один минус уже был от Алекса В целом, начало многообещающее. Во всяком случае, с девайсами удается разменяться как минимум хотя бы в равных долях. Снайперская винтовка у Шона сработала, и минус. На КТ сейчас прилетел Аликс отличный хэдшот с коннектора. в зигзаг. Последним остается Лернекс, Lernex. и Лернексу сейчас, конечно, предстоит сделать то, что не сумели сделать его тиммейт, а точнее, затащить раунд, ну, в общем-то, 1 в 3. Не сумел тащить... Не сумели тащить 3 в 3, но и 1 в 3, естественно, подавно затащить тоже не получается. 5-3. Прекрасно создается небольшая интрига. Конечно, это не выбивает полностью экономику из коллектива GG Pokerock. У них по-прежнему есть девайсы, и они теперь будут еще злее. Но команда VueNet демонстрирует нам то, что у них... Есть достаточно хорошие и качественные выходы, которые они умеют реализовывать, и мне так кажется, что что-то разыгрывать через мидл — это самое интересное и самое правильное решение для коллектива в Юнет. Но вот здесь, конечно, перестрелки с ротоблоком не самое адекватное решение, потому что это все таки снайпер, и его лучше просто спугнуть куда-нибудь подальше. Рейс также играет на подстраховке. Позиции на зигзаге И здесь есть непосредственной близости Тройка соперников, с которыми я практически уверен Не хочется встретиться Игроку обороны Но эта встреча происходит И рейс погибает в результате перестрелки со смоком Хотя нельзя назвать это перестрелкой Там просто в одну калитку э, Смок вышел и поставил Соперника в позицию Минута Чуть больше, точнее, минуты до конца раунда И пока что затишье Здравствуйте, Александр. Брат, как жизнь идет в этом турнире? Только русским можно играть? Рустам, приветствую. Нет, на этом турнире могли играть команды любые, но зарегистрировалось 8 команд и все из России. Вот так вот. Но играть в теории могли, конечно же, и казахские команды, грубо говоря, там и узбекские и так далее. Но Рафлекс уже выходит на поджим своих соперников в теровский спаун. Там находит Шона и выбивает с него э, АВП, которая была у команды в Юнет. Ну и, собственно, помимо всего прочего, здесь перележит бомба на дуге. Ее надо как-то забирать и куда-то идти ставить. Но в любом случае, после всех этих минусов, игроки обороны остаются в нехороших... Ой-ой-ой, Лернекс... -ой -ой, а что ж ты, Лернекс, сделал-то? Одного хитрого, одного пропустил. И падает бомб Кэрри. А вот теперь уже нужно успеть подобрать бомбу и ее попытаться поставить. Но Лернекс, черт возьми, звезда этого раунда. Однако попытка поставить бомбу, кстати, имеет место быть. И успевает даже бомбу быть поставленной. Юпи вновь у нас остается в соло. Слышит одного соперника, видит второго, но, увы и ах, клатчер из Юпи сегодня, к сожалению, никак не получится в этот раз. Как и в предыдущие разы, тоже, к несчастью, не удается дойти до победы в раунде. Ну и пока у нас игрок с никнеймом Лернекс отправился за снайперской винтовкой, uh, Double Six. Продуманский его подождал, естественно И выиграли раунд И АВП засейвили И все вообще замечательно и все вообще круто На что-то нажал И экран стал увеличенным а, Но это смотря с чего нажал Если с компьютера То там же есть этот, как его Как он называется? Режим театра Или как он там, когда экран широко распластался На телефоне, не знаю, такого не встречал ну что ж, Молотов в яму, и этот Молотов, кстати, прилетел достаточно таймингово Если бы не было этой горючей смеси брошено в эту позицию, то, скорее всего, игроки атаки приняли бы решение запушить э, точку А Но теперь они все равно ее запушат, просто немножечко время, э, время так скажем, растеряв Минусом по девятого от Нурафлекса, и тут уж, по-моему, не выйти Успевает выйти из Молотова, однако все-таки погибает. Далее даблкил от игроков коллектива в Юнет. Три в 4 с перевесом за атакой. Отличный минус от Смока. Без потери лайфбара, что самое важное. Рейс и ротоблок остаются вдвоем. И тут, конечно, мне кажется, только сейвить. Даже нет смысла... Ой, только сейвить, и это, конечно, не вот так. Это совсем не вот так. То, что сейчас сделал ротоблок, это экономический, бешеный экономический урон для его команды. Ну и, конечно же, не менее... Ух ты, опять хорошая хаешка. Слушайте, это уже третий минус хаешки за 10 сыгранных раундов. Часто. Часто подрывают друг друга игроки. Тем временем на табло 6-4. GG покерок пытаются держаться впереди, но в юнет... Активно достаточно пытаются этому помешать И, как вы видите, частично это уже работает У Лернекса нет девайса У него есть только лишь дигл И, в общем-то, дигл, дым, диффуза Ну, все, что нужно у него есть, только девайса нет Прокидка точки А В очередной раз выход последует именно сюда Размен Размены, и все, точка падает. По сути, теперь игрокам коллектива в Юнет остается только ее удерживать. А учитывая, опять-таки, то, что у Лернакса нет девайса, удерживать будет не так уж и тяжело. Если, конечно, Лернакс сейчас из дымов в наглую ворвется и никого не уб... Ой, но он м просто пришел, украл. Вы смотрите, какой Хитрец. Просто подошел, стырил м ну и, видимо, сейчас будет пытаться реализовать ее. Увы, Эрвин против. Эрвин говорит, не надо реализовывать против меня такие девайсы. Рейс последний, но рейс на сейве. Очевидно, что это 6-5, дорогие мои друзья, и нарастает интрига в этом матче. За что, конечно же, хочется сказать отдельный респект командам. Потому что, ну... Это всегда интереснее, чем смотреть матч в одну калитку, типа каких-то 16... Условных 16-4, 16-3. Здесь уже, как минимум, как минимум, вообще не очевидно, кто является лидером на этой карте. Опять же, напомню, что выбрали ее игроки коллектива в Юнет. Но коллектив GG Покерок играет на, сво... на... на чужой карте. В сильной стороне, во всяком случае, весьма неплохо. Хотя, конечно, если можно расценивать э, данный счет как что-то неплохое. Паузу у нас, дорогие друзья, ждем. Ренат спрашивает, Best of 1 или Best of 3 матч? Ренат, приветствую вас. Сегодня два Best of 3 матча. Вот это первая карта первого Best of 3. Потом будет вторая карта первого Best of 3. Может быть, будет третья, а может быть и не будет. Но в 20.00 по московскому времени начинается второй Best of 3 матч. Соответственно, первая карта этого второго Best of 3 матча. В общем, сегодня минимум 4 карты. Я для вас прокомментирую. Надеюсь, они будут интересны. Ну, во всяком случае, начало «Миража» ну, достойное, я хочу сказать. Совсем не стыдное ни для одного коллектива. Неважно, что в Юнет проигрывают, потому что их спасает то, что это их карта, и они играют в сильной стороне. С другой стороны, GG и не должны довольствоваться тем, что они сейчас пока находятся впереди своих соперников, ведь теперь у них нет экономики. То есть в Юнет могут запросто сейчас сравнивать счет, если, конечно, джиджи Покерок не придумают какую-то очень хитрую штуку. Например, какой-то стак на условной точке Б. И при этом в Юнет попадут в эту ловушку, ничего не прочекав. В таком случае, да, я допускаю, что э, раунд может остаться за командой джиджи Покерок. но, честно сказать, вероятность, конечно же, крайне мала, потому что атака сейчас имеет инициативу. Атака камбэчит. Атака на плюс морали и, в любом случае, выход на какую-либо позицию будет сопровождаться опять-таки раскидкой. Раскидка, с одной стороны, позволит команде GG Покерок не сидеть на месте, а просто врываться в дымы и под флешки. И это тоже, как бы, с одной стороны, для команды VueNet хорошо, потому что на них будут выбегать ребята с пистолетами. Но, с другой стороны, это плохо, потому что они будут выбегать очень агрессивные, ведь им нечего терять. У них нет девайсов, которые им хотелось бы засейвить на следующий раунд. В общем, здесь, конечно, нужно думать а, максимально хорошо и максимально глубоко касаемо а, обеих команд, потому что сейчас позиция очень непростая. Спасибо, какие мапы выбрали. Команда VueNet выбрала Мираж, Mirage, GGPokerock выбрали Вертига И entry кстати, от ротоблока. Почему ротоблок не стал отдавать позицию, для меня остается загадкой. Отдался под смока, и, конечно, мне кажется, что это совсем неправильное решение. Ну, ладно, что есть. Дабл килл от Алекс э, Рэй и минус от Эрвина. Последним остается Лерникс, его забирает тот же самый Смог И снайперская винтовка остается у Юнетовцев. Ну, в общем, у них все хорошо. Счет они сравняли 6-6. А, вот. Первая карта Мираж, ее выбрали в юнет. Вторая карта Вертига, ее выбрали джиджи Джи Покерок. И Десайдер матча, это карта Эншент. В случае чего, именно на Эншенте будет решаться... Кто пройдет в полуфинал, а кто турнир покинет. Но Мираж и Вертига однозначно сегодня за этими командами. И однозначно мы сегодня э, увидим баталии именно на этих картах. Ратоблок, дорогие мои друзья Пытался зайти в спину Кстати, сумел реализовать один минус И мы с вами далее видим череду разменов Ну, здесь снова диглы, Потому что экономика восстановилась Но, по всей видимости, GG покерок Посчитали эту экономику не совсем Достаточной для того, чтобы проводить Какой-то полноценный девайс на раунд ой ой ой ой И как неожиданно Вы посмотрите, что произошло -то. Алекс забрал Лерникса, но смог При этом забрал Алекса. Немножко не разобрались, ребята, и произошло Нашел тимкил, это, конечно, плохо с точки зрения экономики, но, с другой стороны, вообще не смертельно, потому что денег у команды в Юнет за это время накопилось уже огромное количество, и их уже явно э, таким, так сказать, не победить. Ну что, очередной размен на миду открывает нам 14-й раунд. Погибли два игрока атаки и один игрок обороны. Ротаблок успел перед смертью сделать аж целых два минуса. Но вот Алекс Рей выходит и сравнивает количество выживших игроков. Рейс прекрасно понимает, что где-то на миду находится оппонент. И удается забрать смока, который, ну, находился в этот момент, откровенно говоря, конечно же, без позиции. И совсем не ждал, что его в упоре вот так будут принимать. Дабл Сикс занимает позицию в коннекторе. Ну а игроки атаки тем временем... Пытаются устроить перетяжку, ну, под какую-то условную, вероятнее всего, точку Б, где, конечно же, рейс сейчас. А, нет. Обман зрения, дорогие друзья. Игроки атаки побегали, побегали, но на точку Б все-таки пока что не решились идти. Это, конечно, большой плюс для самой команды ViewNet. Они пытаются сыграть максимально осторожно и непредсказуемо. Но что сейчас будет происходить на позиции на Меду? Здесь все-таки есть Алекс Рей, который не понимает пока, что ему лучше смотреть. Коннектор, парапет, собственно, или окно. Со всех сторон может оказаться какой-то соперник. И вот он, этот соперник. Оказался с одной стороны. Как раз сейчас и начинается выход на Рейза. Рейс обладает достаточно хорошей перспективной позицией. Первый минус этой позиции удается оформить. Ну а второй соперник с 31 хаспоинтом. Это Шон. И Рейс перестреливает его также. В результате рейс вместе с ротоблоком сделали 5 минусов на двоих и на табло 7-7. Вот такие вот перипетии, дорогие мои зрители. Салам алейкум, пишет Бег Султан. Приветствую вас, Бег Султан. приятного вам просмотра. Последний раунд первой половины, далее последует смена сторон. Я уж не знаю, конечно, на руку это одному коллективу и другому или не на руку, но меняться сторонами, конечно... Нужно, нужно посмотреть, уж очень мне интересно, как в Юнет будут обороняться Потому что я понял, что атака у них вполне себе вменяемая, но интересно знать, насколько вменяема у них оборона Этот момент тоже достаточно важен Ведь Counter-Strike это не только атаковать, но еще и грамотно защищать позиции Юпи! Ну-ну-ну-ну-ну-ну, что-то ротоблок прям... Подсдал. Не самая адекватная позиция, да и уж не самый тайминг адекватный, чтобы эту позицию держать. Лернекс забирает Шона, и здесь игроки обороны перехитрили своих соперников, просто выйдя в аркадные действия. Лернекс уже как минимум поджал спину, и отойти игрокам атаки обратно не получится. Ну и после разменов снова у нас Юпи последний, у него есть... Сиг, Ну, давайте посмотрим, может, удастся сейчас хотя бы сделать клатч Хотя, конечно, 1 в 3 здесь очень было сложно представить С чего бы вдруг этот клатч получился бы Как результат, дорогие друзья, первая половина завершается со счетом 8-7 GG покерок, выигрывают ее и переходят во вторую половину с перевесом в один матчпоинт Ну, а команде в юнет еще предстоит пока что только догонять своих соперников, но... Теперь они могут возрадоваться. На собственном пике они играют в сильной стороне. Привет всем. Саша, тебе тоже привет. Всем желаю приятного просмотра. Садбек приветствую. И вам тоже приятного просмотра и хорошего настроения. Интересненько, кстати, сейчас решают сыграть свой раунд коллектив в Юнет. Во всяком случае, не совсем стандартно. Втроем пытаются зажать точку Б. То есть расстановка сейчас выглядит 3-1-1. И это вполне себе может быть и рабочим. Это, кстати, важно понимать, что сейчас будут делать игроки, находящиеся в Андере. Если Андер будет открываться на мидл, то навряд ли это будет точка Б. И учитывая, что положили смоку на парапет, понятно, что это будет заход через коннектор. Здесь Шон заходит в спину и убивает Турафлекса. Отличный минус. Отличный минус номер два. Шон! Ну, нет, к сожалению, Шона успокоили, сказали ему, хватит, Шон. И не напрягайтесь так сильно, и в результате контроль на точка для коллектива в Юнет все-таки потерян. Бомба по-прежнему не установлена, Юпи забирает ротоблока, и 2 в два ситуация, дорогие друзья. Бомба на этот раз уже все-таки поставлена, ну и игроки обороны, в общем-то, со смежной позиции сейчас в два... Юспа потенциально будут пытаться разбирать двух оппонентов с Глоками. Но, конечно, как мы все помним, на, ближ... на ближней дистанции все-таки по большей степени будет решать именно Глок. И даже на дальней дистанции, в общем-то, сейчас Глок решил. Два хедшота под занавес, и это 9-7. GG Покерок выигрывает пистолетку. Но если мы с вами вспомним, как начиналась а, вторая половина, да, то вы, в общем-то, здесь все... Также сможете увидеть атака и там тоже выигрывала. То есть в Юнет брали в атаке пистолетку. Так что вот такие дела. Нурбей, приветствую. А теперь аркада на мид от вьюнетовцев. Ну, вот эти штуки я люблю. Я люблю укрепление именно этой позиции на... Конкретно, опять же, на карте Мираж. Я считаю, что Мираж... А, вернее, мидл является ключевой позицией на мираже и абсолютно, конечно же, правильное решение укреплять его и максимально а, пытаться, так скажем, бороться за него, тем более, когда у вас экономический раунд и, в общем-то... Кроме как позиционного преимущества, вы никакого преимущества больше-то получить не можете. Ну, готовится выход на точку Б. Насколько получится он продуктивным, сейчас узнаем. Ой-ой-ой, не совсем продуктивным. Эрвин забирает Лернекса. Это хорош... хороша. э, хорошая новость, прошу прощения. Э, для коллектива в есть размены. И для них сейчас, конечно, это очень важно. Э, с точки зрения, опять-таки, нет никакого перевеса экономического. Ротоблок легчайший минус. Ну и устанавливается бомба, да. А тут Шон говорит, не надо ставить здесь бомбу в мою смену, собственно говоря. Ну, по Шону теперь есть информация. По идее, выживать он, конечно, здесь не должен. Но это, по идее, стрельба может ему помочь. Однако, к сожалению, не в этот раз. Саламалейкум из Таджикистана, пишет Мухаммад. Мухаммад и Таджикистану тоже большой-большой привет. Всем привет из Казахстана. Желаю хорошего настроения, пишет Нуржан. Нуржан, всем ребятам из Казахстана также передавайте привет. Все замечательно, все супер, и вам хорошего настроения, бро. Когда будет КС 1.6 чемпионаты? Не знаю точно, но вероятнее всего не скоро. Юпи перестреливает ротоблок, который, кстати, так достаточно забавно. В Юпи попал на всего там 30 хп, хотя вышел гораздо первее, чем его оппонент. Ну, в Юнет начинают оборонительную сторону с первым девайсным раундом. Весьма и весьма крут, как вы можете заметить, три минуса. Законтрить ни один из этих минусов не вышло. Никаких разменов, к несчастью, тоже не было. Как результат... Как результат, вы сами все видите. Водолаз, приветствую вас. Ну, даже в рифму получилось. Ну что, Алекс Рей, готов ли заканчивать э, раунд победы своего коллектива? Я полагаю, вообще-то как-то бы да. Но, конечно, всякое бывает. И хедшоты от и игроков атаки никто не отменял. Но все-таки Алекс Рей забирает рейза. Лернокс пытается разменяться, но тут уж навряд ли получится. И да. Даже невзирая на интересную хаешку, которая едва-едва не убила Алекса, на табло все-таки 10-8. Без единого фрага провели раунд игроки команды GG Pokerok. В сухую, то есть, был след. Всем привет из удобного дивана. <laughs> Васи Игровой. Васи Игровой. Сильно звучит. Красивый никнейм. Ну, в общем, да. Удобный диван — это замечательная вещь. Привет. Удачи всем с Бухары. О как. О как, ребят. Нас с каких... Мест мира только не смотрят. И Таджикистан, и Казахстан, и Бухара, то есть Узбекистан, да? Соответственно, и Россия в том числе. Супер. Супер это то, черт возьми. Что сейчас делает Юпи? Даже невзирая на то, что вы можете сказать, что это экономический раунд, и типа троих настрелять на ЭКО, это изи. Полностью с вами буду не согласен. Блестящий трипл килл и замечательно разыгранная позиция. 10-9. И даже Рига смотрит вот так вот. Рига, это же Латвия, да, если я не ошибаюсь. Прошу простить меня, я не силен в географии, на самом деле. Очень не силен в географии. Настолько, что я бы заблудился бы, если бы не GPS и компасы там и так далее. По-моему, вот, по-моему, это оттуда, да? Если не ошибаюсь. Помнишь о Да, конечно, помним. Ну что, Double Six? Позиция на миду и смоков пытается открыться в первых рядах и забрать э, соперников. Но пока что, да, немножечко не удается. Не удается, потому что мешают дымы. Ну и два игрока обороны, находящиеся в окне и в коннекторе. Рейс забирает Шона. И ответ. Где ответ? Игроки обороны решили этот минус оставить неотвеченным, к сожалению. Но вот сейчас я чую... Я чую, да, что Эрвин сделает минус протоблок, который просто, в общем-то, открывался на мидл. Да, вот видите, Double Six вышел и смотрел в правильном направлении. Ротоблок вышел и смотрел, к сожалению, в коннектор по большей степени. Именно поэтому и прилетел минус с парапетом. Бывает такое, ничего не поделаешь. 3 в три ситуация, дамы и господа Смог забирать дабл даблсикса и контроль над медом Потерян для игроков атаки Однако на точке Б нет ни одного Игрока коллектива в Юнет, И вот сейчас Лернекс должен дать Максимум информации Просто аж меня затроило максимум, максимум информации о том, что Спот Б пуст и сюда, именно сюда Сейчас надо бежать Вот, кстати, Лернекс слышит Приближающегося соперника И это минус по смоку Далее минус от Алекса Рейс не совсем вовремя успел прибежать, не сумел помочь э, тиммейту выжить, но вот теперь уже Нора отлично по таймингом, так сказать, появляется. А вот Юпи, человек, который постоянно остается в клатч-ситуациях, но, увы, не выигрывает их, но, может быть, хотя бы сейчас увидел первого соперника и сразу погиб. К несчастью для коллектива в Юнет спасти раунд в очередной раз не удается. Уже страшно на самом деле. И я, конечно же, при всем уважении к игроку ни в коем случае не хочу э, никого обидеть. Но, типа, блин, ни одного клача. Трожище, Юпи, соберись. Камон, брат, ты можешь. Наверняка можешь. Я уверен. Такие дела, дорогие друзья, такие дела. Снайперская винтовка в руках Шона, но Молотов не позволяет ему сыграть сразу с этой позиции. Далее под флешку будет, конечно, занятие. И есть все-таки минус по рейзу. Однако, дорогие мои друзья, при этом на точке А тоже сейчас происходит очень интересная ситуация. Из-за дымов Дабл Six не дал информацию о том, что есть игрок в яме. И сейчас товарищ с бомбой, это Лернекс, откроется... Простите, дорогие друзья, откроется под своего соперника... Абсолютно не подозревая, что он там есть. Ну, собственно, на этом же сам Юпи и погибает, потому что мимо него прошел игрок атаки, и он тоже об этом не знал. Ситуация 2 в 2 с потерянной бомбой в яме. И здесь, в общем-то, на полупассивном контроле этой бомбы находится смог. По смогу я не знаю, есть ли какая-то информация или нет, но учитывая то, что мидл был потерян, можно допустить факт того, что с меда кто-то может зайти, то есть в спину. Но нет. Но Рафлекс погибает от рук смока, и второй минус пока что не сделан. Ротоблок, кстати, увидел, да, что у нас происходит, но понял, да, что тут уже ничего не сделать хорошего. И решил... И решил, я не знаю, что он решил и зачем он это решил, подобрал снайперскую винтовку, я уж хотел сказать, ничего себе, какой молодец. Подобрал авика, сейчас побежит его сейвить, но не тут-то было, он попытался еще и затащить. За это, к сожалению, остались без авика игроки команды GG Pokerok на 22 раунд, но это не сильно таки уж плохо для них, я думаю. В общем, смотрим. Смотрим за реализацией пистолетов от коллектива джиджи Покерок. И тут сразу Алекс Рей сносит Лердокса. ротоблок. Пытается дать какие-то разменные минусы, но вы сами видите, да, братская могила, дорогие друзья, на Миду. Все игроки команды джиджи Покерок отправлены досрочно в следующий раунд. И завершение его, естественно, приносит матчпоинт коллективу в Юнет. То есть на табло 11-11, это временный ничейный результат, и напоминаю вам, те, кто смотрел предыдущие матчи, сыгранные в матчмейкинг-режиме, здесь, конечно же, 15-15 это не ничья, да, странно, что я об этом говорю, но ведь действительно многие могут и не знать, здесь не будет ничейного результата, здесь в любом случае овертайм и дальше кто-то выиграет. Алекс. Агрессия со снайперской винтовкой и минус э, куда-то в живот ротоблоку. При этом, кстати, снайперских винтовок у команды Vunet две. На второй оптике играет Шон и играет, собственно говоря, Шон э, на позиции в коннекторе. То есть, э, опять-таки, оба АВП будут задействованы в приеме точки а, а, точнее, скорее всего, в выбивании этой точки, потому что раскидка у команды GG покерок присутствует. Сейчас они прокинут точку и АВП окажутся как бы не у дел. Ну, собственно, да. А, прокидка произошла Не совсем по таймингам открывается Дабл Сикс дымы то еще не раскрылись Рановато вы выбегаете, дружище Закрывает Дабл и Юпи Второй минус также в его авторстве, дорогие друзья Два минуса от игроков атаки И два в три Ой-ой-ой-ой, Шон Убивает Лердекса Находит еще одного, но здесь промах Благо есть тиммейт, который подхватил эстафетную палочку И спас ситуацию для своей команды 12-11, команда ViewNet вырывается вперед, дамы и господа. Вот, собственно, то, о чем я и говорил, что вторая половина это абсолютно возможно. Опять же, важно понимать, что возможно, это совсем не точно. Возможно, поменяет ход событий. В общем-то, так на данный момент и есть. Ну что, выход на Б, и тут у нас в первых рядах, как минимум, Алекс Рэй, который промахивается из-за молотого, лежащего на коврах, ну и погибает. Не погибает, прошу прощения, повезло. Там Эрвин включается в удержание, делает даблкил. Далее рейс, один минус стэкнайна. Ну и вот тут уже подоспел саппорт от игроков обороны. Зигзага, ооо, Алекс Рей. Вакейшн, иначе. 13.11 в Юнет закрепляют свой численный, э простите... Какой численный. Конечно же, свой перевес по взятым раундам. В общем-то, до победы им остается здесь совсем немного. Но у команды GG вновь проблемы с деньгами. На данный момент практически отсутствуют деньги у четверых игроков. У двоих причем отсутствует полностью. Ну а 100-150, которые остались у Double Six и No ну, скорее всего, это вообще как бы ни о чем. Ну, ошибочные действия сейчас от Эрвина произошли. Эрвин, конечно, молодец, что решил поджать. Но не... Вот неаккуратно не получилось, так правильно если выразиться. Все было бы неплохо, поджим это никогда не ошибка, так скажем, да. Но в конкретно данном контексте, учитывая лежащий дым на 8, все-таки стоило бы сыграть э, чуть более осторожно. Смог. А, видит прилетевший Молотов, соответственно, закрывает Лерникса, но выхода на точку б это не будет, дорогие друзья, это не более чем фейк. Команда GG Pokerock в данный момент вышла на точку А, которая, ну... Вот так уж получается, что пустует, какая же ошибка от тротоблока серьезно. В упор не перестреливает своего соперника со снайперской винтовкой. И далее у нас начинается ретейк от коллектива 3 в Юнет. Три в три, кстати, будет проходить этот ретейк. Сейчас накидывается флешка снайперам. Ну и под эту флешку, естественно, начинается вакханалье. Но либо не начинается. Рейс забирает смока. Но Рафлекс еще один минус. Алекс Рей отвечает фрагом по Рейзу. Но нужно забирать огромную пачку соперников. Если быть точным, двоих. Троих, прошу прощения Двоих удалось забрать Алексу Но третьего, ну никак Ну не разорваться, понимаете АВП не может стрелять сразу в три различные позиции Таким образом, на табло 13-12 GG покерок уверенно продолжают э, Пытаться э, Сравняться со своими соперниками Это, конечно, непростая задача Но вполне себе выполнимая И, как мне кажется, вполне себе по плечу Во всяком случае, достаточно сделать 13-13 И у команды в Юнет не останется экономики Исходя из этого, уже можно предполагать то, что ну, это действительно будет боевое противостояние, и навряд ли оно закончится на счете 2-0. Ну, там, конечно, посмотрим. Просто обычно такие матчи... Ой-ой-ой, Алекс. Алекс, вы что, не знали, что вас видно? Вот, такие матчи обычно заканчиваются со счетом 2-1. Причем еще и овертаймы зачастую в таких матчах проходят, потому что здесь действительно плюс-минус одинаковым скиллом обладают команды, что, естественно, позволяет играть э, коллективам на равных. Ну, вот прозевали миддл. Сейчас, конечно, грубейшая ошибка в исполнении в Юнет, как я уже сегодня говорил. Мидл — это важнейшая стратегическая позиция на Мираже, и глупо было бы смотреть ее вот в таком полупассиве. Но теперь у нас 13-13, и нет экономики у команды VueNet. Вот это и страшно для команды, пикнувшей эту карту. Акмал, приветствую вас. А Что здесь страшного, спросите вы? Ну, в общем-то, все достаточно очевидно. Все, как говорится, на поверхности. Может произойти отдача 14 и учитывая факт того, что сейчас форс... Команда в Юнет не хотят отдавать, но тем самым как бы рискует очень сильной экономикой. Да, деньги на последний раунд будут, и в случае чего есть возможность выйти на оверы. Но потенциально мы сейчас можем увидеть ситуацию, в которой 15-13 в будут проигрывать. И GG покерок выигрывают 14-й раунд. И как я уже опять-таки говорил, экономики у команды в Юнет. Ну, нет. Естественно, нет. И откуда бы она могла появиться при учете форс бай в предыдущем раунде? Сейчас вы сами видите, что происходит. Происходит еще один форс-бай, но очевидно уже, да, 15-й раунд отдавать... В конкретно данном контексте матча Не Камельфо, потому что здесь проще самому пытаться драться за этот 15-й раунд Если, конечно, соперник позволит Но МП-9, ФАМАС и 2 м -ки. В целом набор такой джентльменский И джентльменский весьма неплохой набор Для того, чтобы попробовать а, что-то здесь выиграть Ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас происходит? Юпи! Ну, халявный минус, и это минус снайперская винтовка Однозначно минус снайперская винтовка соперника. Да ладно. Очень интересно, но все-таки каким-то чудом ЮПМ не реализовал свою позицию, ну, дымы. А позиция того человека, который всегда находится в дыму, она... Прошу прощения, не всегда находится в дыму, а позиция того человека, который находится в дыму, как правило, всегда чуть более сложна для реализации, потому что дым... Расходится, тебе надо быстренько понять, что где происходит А тут вообще ничего было непонятно Лернекс забирает Шона И далее, в общем-то В общем-то, в общем-то Эрвин остается последним Эрвин пытается уйти на сейф, но его здесь поджидает Лернекс, и на этом Матчпоинт уходит команде джиджи Покерок Бахадир, приветствую вас 15-13, дорогие зрители, матчпоинт. И команде G -G Покерок. для победы на вражеском пике необходимо взять всего-навсего один раунд. Прошу заметить, экономическое положение игроков обороны. В целом, оно, конечно, не такое уж и плохое, но, вот, допустим, что такое каска, знает только Шон. Потому что у остальных денег попросту нет. И вот, кстати, тот самый человек, который знал, что такое Каска, только что отправился на скамейку запасных, дорогие мои друзья. Ротоблок с позиции снайпера на 8 попадает в смока, но не убивает его. И вот здесь, естественно, совместно с этим же действием на миду начинается растряска точки А, начинается выход, собственно, непосредственно с коннектора, ямы, с пелоса, со всех вообще позиций, которые только возможны в данный момент для розыгрыша, но Юпи обладает очень и очень хорошей точкой, попадает в голову, но рефлекса. ничего себе, два минуса от игроков команды GG Покерок, в размены остается Смок и Алекс Рэй, бомба-то при этом не на руках, и хочу обратить внимание на позицию вот этого человечка. Этот человечек сказал, что точка Б пустая Пацаны, быстро заходим И естественно, естественно Теперь Дабл six на всех парах бежит С бомбой э, на выручку Своим товарищам по команде Ну, здесь легчайший, как минимум Пропустил Лернекс прям ну, Смотри, что делает если бы сейчас еще и не убил, было бы вообще смешно. Ну что, 15 хэповый смог остается последним. Это, конечно, скорее всего не клатч, потому что не очень это похоже на ситуацию, в которой вообще можно выиграть что-либо. И на табло 16-13 первая карта завершается с победой коллектива GG Pokerok, дорогие друзья. Ну а далее пик GG Покерка, Да, елки-палки.